Вас всегда учили, что человечество зародилось на Земле, но это не так. На самом деле это произошло в системе Кунобулум на планете Орс, чуть более миллиарда лет назад. Вашу планету обнаружили во времена так называемой Великой Экспансии. Судя по данным Содружества, эта планета была засеяна образок с Индустрии с примерно 100 тысяч лет назад. Человеческую ДНК вплелит у земному населению, чтобы получить репродуктивную популяцию.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 Отмечу любопытный момент. Бумага издания 30-летней давности была практически белоснежно-белой. Следовательно, особой популярностью книги не пользовались. Однако на полях кое-где имелись пометки карандашом. Судя по содержанию пометок, книги эти открывались только весьма немногочисленными студентами. Если вообще не одним студентом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 Отсюда, однако, вытекает, что надо пересматривать и всю историю происхождения человеческой цивилизации, тесно связанную с вопросом перехода к земледелию как таковому. И возникает подозрение, что именно поэтому историки не только не открывают собрания сочинений Вавилова, но и полностью игнорируют его выводы, а выводы-то весьма любопытные, в том числе и по пшенице. Николай Иванович Вавилов, русский и советский ученый-генетик, ботаник, селекционер, химик, географ. Согласно результатам исследований Николая Вавилова, регион Месопотамии действительно является родиной той группы пшениц, которая называется дикой. Кроме нее на Земле есть еще две основные группы – твердая пшеница и мягкая.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 Во всяком случае, ныне совершенно отчетливо выяснилось, что основные потенциалы признаков и генов культурных пшениц заключены в областях далеких от Сирии и Северной Палестины, а именно в Обессинии и у подножия западных Гималаев. В результате глобального исследования различных видов пшеницы Николай Вавилов установил целых три независимых друг от друга очага распространения читая мест происхождения этой культуры. Сирия и Палестина оказались родиной дикой пшеницы и пшеницы-однозернянки, Абиссиния или Эфиопия – родиной твердых пшениц, а предгорье западных Гималаев – центром происхождения мягких сортов пшеницы. В целом Николай Вавилов твердо приходит к выводу, что утверждение о родине пшеницы в Месопотамии или высказывавшееся в его время предположение о родине пшеницы в Центральной Азии не имеют никаких оснований. Сопоставление видов, разновидностей и раз пшеницы двух континентов, вместо того, чтобы подтвердить предположение Солмс-Лаубаха об единстве видов пшеница Бессинии с пшеницами Восточной Азии,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 А вот для удвоения и тем более утроения сразу всего хромосомного набора, нужны методы и способы, которые и современная эта наука не всегда в состоянии обеспечить, поскольку нужно вмешательство на генном уровне. Однако весь характер распространения сортов пшеницы на земном шаре свидетельствует о том, что различие между ними существовало уже на самых ранних стадиях земледелия. Говоря другими словами, сложнейшие работы по модификации сортов пшеницы и в кратчайшие сроки должны были реализовывать люди с деревянными мотыгами и примитивными серпами с каменными режущими зубьями. Представляете себе всю абсурдность такой картины? Николай Вавилов приходит к выводу, что теоретически, подчеркнем только теоретически,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 дает еще очень мало указаний о нахождении действительных центров формообразования культурного ячменя. В Абиссинии наблюдается максимум скопления разнообразия форм, а следовательно, вероятно, и генов группы ячменей. Здесь сосредоточено исключительное разнообразие форм. При этом здесь находится ряд признаков, неизвестных в Европе и Азии. Любопытно, что в Абиссинии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 ржаной хлеб, мясо, яйца, шоколад, шпинат, яблоки, абрикосы. Тише, забудь это слово! Какое? Ну вот это! Последнее, которое ты имел. Неосторожность произнести. Абрикосы, ты что тишь? ли? И как можно видеть,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 или дело номер 1500, сфабрикованное дело – одно из наиболее широко обсуждаемых в истории мировой науки. Академик Николай Иванович Вавилов на основании этих обвинений был арестован в 1940 году, в 1941 был осужден и приговорен к расстрелу, который был заменен 20-летним сроком заключения. В 1943 году умер в тюрьме. В 1955 году был посмертно реабилитирован. Откуда ты все это знаешь? Я читал об этом. Э, в очень старой книге. Ты узнал все это, рассматривая знаки на бумаге? Да. Ты просто колдун.